Грудная жапа — это стенокардия, это поражение сердечных сосудов. Значит, если желудок вышел из орбиты, я все время обучаю моих учеников, то никакие таблетки не помогут. Нужно убрать зловоние и каловые массы наклеенные, которые фаршируют поперечную ободочную кишку и выталкивают желудок. И тогда Механически сердце уже начинает работать с, с перебоями. В крови очень много ядов, слизи и токсинов. Вот они забивают мелкие сосуды сердца. Это называется стенокардия. Значит, нужно прочистить толстый, тонкий кишечник, восстановить пищеварение в желудке. И, значит, есть методы, как я уже сказал. Это компрессы на груди, на спину. Это банки на груди, на спину. Это пиявки на груди на спину, на голову, значит надо разжижать кровь. И вот коньяк хорошо, нужно дальше массировать левую руку в горячей воде вот, и сосуды сердца они расширятся, сразу станет легче. боль проходит. И коньяк и вот эти массаж левой руки левой руки, это как бы скорая помощь, вам легче станет, но чтобы вылечить, нужно убрать все причины.